вина рассказал двойные стандарты в отношениях и психологии отношений я обычно об этом говорю один человек любит другой пользуется это такая особенность нашей жизни поэтому когда человек говорит я наполнена любовью я буду прямо служить ему вот смотрите ваш стакан полон он полон любви какой должен быть рядом с вами человек он должен быть абсолютно не желающий любви Абсолютно, женщина наполнена любовью и говорит, почему в мою жизнь приходят только женатые мужики, потому что им любовь не нужна, у них там пусто, и вы вливаете в это все воду свою, в виде вот такой любви, а ему это нравится, потому что вы ему говорите, ты мой зайчик, ты... а он дома уже не зайчик, дома он уже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 начните рисовать так чтобы вам нравилось начните там что-то танцевать начните там что-то делать пусть у вас это творчество пусть это любовь идет в элементы этого творчества даже там очень хорошо если ребенок появляется знаете часто так бывает до замужества родила и после этого до замужества не предлагали замуж выйти как только ребенок появился то сразу же предложили ей хорошее замужество. С чем это связано? Что красивее стало? Нет. А почему так происходит? Потому что начала любовь свою выливать еще и ребенку своему, ему отдавать. А так, получается, переполнено было, и появлялись только те, кому можно было вылить это все, и которые пользовались и убегали, потому что сами по себе пустые были. Вы им вылили, стали пустой, женщина, которая вылилась, опустошается и говорит, вот почему они такие вот, эти все мужчины плохие, почему, я, почему они меня только используют, я чувствую себя опустошенной, радуйся, что ты опустошенная, почему? Скоро у тебя будет самый богатый, самый любимый, который будет тебя обожать. И после этого, когда вы махнете рукой на всех мужиков, скажете, да все мужики, нафиг они мне сдались, буду заниматься вот ребенком, буду заниматься живописью, то от поклонников отбоя не будет.